Ни для кого не секрет, что многие блогеры зарабатывают очень хорошие, а иногда и огромные деньги. Из этого видео вы узнаете о простом способе, как вы можете зарабатывать вместе с ними, ничего особенного для этого не предпринимая. Как обычно вы делитесь информацией? К примеру, вы посмотрели интересное видео и понимая, что оно заинтересует других людей, просто делитесь ссылкой со своими друзьями или публикуете ее в группах. Таким образом, блогеры получают от вас бесплатную раскрутку новых подписчиков и с каждым новым приглашенным вами человеком зарабатывают все больше денег от рекламы, личных магазинов, донатов и многого другого. Но это далеко не все. Если вашим людям понравилось видео, они сделают то же самое и также порекомендуют его уже своим друзьям, а те своим, распространяя ваше сообщения далее. С помощью этого вашего простого действия и уже коллективных, многоуровневых взаимосвязей, блогеры получают снежный ком из новых зрителей, подписчиков и зарабатывают еще больше. А вы, хоть и являетесь родоначальником, основателем этой невидимой для вас структуры, все так же остаетесь просто зрителем. Используя площадку Globox Web, вы можете легко это исправить и одновременно с блогерами создать себе бизнес. Для этого достаточно воспользоваться сервисом GloboxWeb и сокращать ссылки, которыми вы хотите поделиться.